Итак, друзья, всем привет! Сегодня пойдет речь о том, как закрепить камеру на шлем. В общем, заранее я это все сделал, я его разобрал. Вроде закрепить камеру это все брехня, да? Но столкнулся с такой проблемой, то что вот здесь, находясь, камера в этом положении, она, во-первых, будет очень сильно задувать. Допустим, на боксе покажу, да? Допустим, камера стоит вот так, да, она ну, закреплена, может быть, херово, но ее будет ветром задувать так. Во-вторых, направишь, если ее вот таким образом, либо будешь снимать руль, либо дорогу, одно из двух. Если так поставишь, будешь дорогу снимать, но не видно будет, что у тебя на приборке панелей. Если сбоку да, поставить камеру, ну, соответственно, угол обзора будет, то есть шлем половина. А самый лучший вариант это вот на подбородок. То есть вот таким образом. А, как это делать? Так как у нас площадка, она ну, как бы не приклеится, да? Но никак невозможно. У меня возникла идея, а что если сделать а, площадочку... Для этого мне понадобится скотч, его буду, я оклеивать сначала здесь, оклею всю эту шляпу, чтобы не повредить красочное покрытие. После чего я купил вот такую вот штуку, холодную типа сварка, я делаю форму и потом она когда застынет, загустеет, затвердеет, я просто сниму со скотча ее просто уже на второй, на скотч сюда ее приклею потом еще, ну такой бутерброд будет, поняли? То есть будет типа вот так, так. здесь еще один скотч и приклеится уже вот таким образом может будет уже камеру вставлять легко, но надо будет заранее обезжирить эту всю шляпу после перед тем, как клеить двухсторонний скотч Так, в общем, я ее заклеил вот такой вот таким макаром это все получилось. В общем, мне кажется, что вот столько а мне хватит. Наверное, должна хватить. И теперь ее просто начинаем мять, как пластилин в детстве мяли все. Это до однородной массы Лучше, конечно же, смочить руки Потому что прилипают они Она сразу начинает нагреваться Когда я чувствую Прям тепло становится Прям теплый Запах такой, знаете Как металла какого-то С какой-то фигнёй его она становится прям вообще пластичная Прям пластичная Штука Камера у меня немного выключилась, сука, плохого дела. Ну, ничего страшного, я еще в запасе одна. В общем, <как> вот такая вот штучка должна будет у вас получиться. Вот. Допустим, вот с этой стороны вот так смотрится. Когда она затвердеет, скотч, соответственно, сдерется. Я зашкурю, аккуратненько обезжирю и приклею. Будет все топчика, вообще кушечка, гоночка. Прям пух-пух-пух. Ждем, пока она затвердеет. Вот он застыл. В общем, этот камень мой. Отдираем эту штуку, рензу. Этот скотч, если он вообще оторвется. Надо все это зачистить вот подобие такой штуки у вас должно получиться вот такая вот площадка я не знаю как это назвать далее надо вот это зашкурить обезжирить тут также обезжирить и приклеить водой э, от скотча удалю, обезжирю и приклею на двухсторонний скотч. Друзья, я короче пошкурил эту штуку, такую платформу. Но ну, получилось, конечно, не очень. Если ее стереть, она будет вообще тонкой. Обезжирю водкой и буду клеить на двухсторонний скотч. И соответственно сам шлем. Думаю, это все на суку протереть. Так, дальше что мы делаем? Берем одну из двухсторонних скотчей, приклеиваем ее вот сюда. Дальше отрываем сюда. максимально прям сильно, Блядь, прижать так, чтобы она никуда не отвалилась. Отрываться мы оторвём. И потом, так. Так, вот такой вот бутерброд у вас должен получиться. Вот так вот выглядеть должен получиться. Крепим. Просто вот так. Все. Ну тут уже потом подрегулировать и будет такая пушка. Вот все. И обзор будет Огонь. Все будет пушечно. Все будет супер. Короче, всем, кто смотрел этот видос, был полезен. Ставим лайк. Бесполезный ставим диск. Подписываемся. Всем спасибо за внимание. Всем пока.